Я жил в Пирюлево, в манеже Спартака проходил турнир Тищенко, где меня тогда еще селекционер школы, папа Кеченова, Валера, в общем, подошел к концу, потом забрать, Это все, как бы, и в 10 лет я оказался в Спартаке. Самое ценное, конечно же, то, что сейчас чемпионство долгожданно, у меня золотая медаль. Предлагали кто-нибудь, может, нет, там без, без вариантов. Ну, предложения-то и... были или нет? Нет, ну я думаю, предложений не было, но там без я и не отдам, конечно. Вообще. В 2001 году я уже начал тренироваться, так потихонечку с ним состал, да, иногда вызывали в Тарасах. Найвену Скаус играл вообще огромную роль. Я хотел, чтобы просто мы за эти 13 туров обязательно стали чемпионом. Думаю, один-вот нам один-ноль выиграть там как-нибудь потому что это будет супер. 23 очка вообще. Именно фанаты должны быть, если фанатов не будет, то все превратится наверное, в большой театр какой-то.